А Модер? Мордер? Моудер? Модер? Да что ж такое, где вообще берете эти имена-то такие, хрен выговоришь, черт возьми? Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. Как ты, наверное, уже догадался, в сегодняшнем выпуске речь пойдет про четвертого босса огромного дракона Мудера. Как правильно против него воевать, как правильно нужно готовиться к этому боссу, что вообще... После себя этот босс нам предоставляет это и многое другое в сегодняшнем выпуске. А поэтому наливай себе чаечку, готовь печеньки, ставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, так как мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм, таким, например, как а, вальхейм Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну, Во-первых, из того, что важно знать, сразу хочу отметить тот факт, что Молдер обитает в биоме под названием Гора. А не просто гора, которая иногда встречается у нас, гранича с черным лесом, да, маленькая, низенькая. А настоящая пацанская гора нормального викинга, да, нормального, значит, самого такого викинга, да, жесткого. Жесткая гора, ребятки, высоченная, где у нас спавнится не только волки, но еще и бывают дракончики, бывают еще каменные галемы и так далее. Вот в таких горах с огромной вероятностью вы сможете найти этого босса. Кстати, про то, что такое гора где ее найти, что там находится, какие секреты скрываются. Я уже записывал видос. Все есть, друзья, на моем э, канале. Переходите, пожалуйста, в плейлист, который находится под данным видосиком. Вы там все найдете и даже больше, чем вы думаете. Для начала давайте начнем с подготовочки к боссу. Почините свое снаряжение. Какое, бы ребят, не было у вас снаряжение? Нужно его всегда ремонтировать, да, чтобы оно у вас было при битве на максимально высоких показателях. Да, желательно, чтобы на 100% да, не просаженных. Особенно это касается того оружия, которым вы будете его.. Бить в, в моем же случае это железный топорик. Да, сразу же хочется сказать, что по теме броньки. Бронька подойдет абсолютно а, любая. Но чем жестче и чем она защищеннее будет, да, тем лучше, конечно же. То есть в идеале, конечно, берите с собой а, железную броньку. Да, до этого момента, до битвы с Моудером, у вас уже будет а, шанс сделать себе Такую броньку, но вообще-то, ребятки, даже если вы уже будете подготовлены, вы будете исследовать биом гору, да, смотря мои видосы, то, возможно, вы себе нафармите уже и не только железную, а еще и серебряную волчью броню, которая уж наверняка идеальным образом подойдет при битве с этим боссом. Из оружия хочется отметить то, что нет у него, знаете, уязвимости к какому-то типу а, урона. Поэтому я лично использовать для его убийства буду вот такой вот обычный железный топорик. Это когда он будет пребывать у нас а, в своей наземной фазе. Ну, а для, а для того, когда он будет кружить у нас в воздухе, я, конечно же, буду использовать ну, лук уже достаточно такой неплохой, да. Ну, можно, короче, ребятки, использовать абсолютно любой а, лук. Также не забудь с собой взять какой-нибудь Щит в идеале, конечно же, чем, чем старший уровнем щит будет у тебя, тем лучше Ну и бронзовый, в принципе, изначально подойдет Но только бронзовый, который будет прокачан у тебя на максимум Несколько слов по поводу питания Во-первых, это могут быть колбаски, да, вот такие вот, которые делаются с найденных ингредиентов на болотах а Во-вторых, это может быть рагу из репы, которая делается также из найденных на болотах ингредиентов кстати, ребятки, также гайд по болотам, о их секретах и так далее можно найти на моем каналчике в плейлисте по Вальхейму. Ссылочка есть ниже в описании. Не забывай туда заглядывать и будешь мега скилловым викингом в Вальхеме. Возьми и поленись с собой ингредиенты, компоненты для создания портала. Потому что иначе тебе каждый раз придется отступать, чинить оборудование и так далее. Просто возьми с собой компонентов на один портал и поставь его там где-нибудь в горах, поближе к этому самому моудеру. да-да-да, к его алтарю. О том, как найти алтарь моудера, его можно найти ровно так же, как ты искал алтарь того же самого древнего, по определенным табличкам. Также ты искал ал алтарь для Бонемассы, да, для третьего босса, и искал просто-напросто таблички, которые расположены были в соответствующих а, криптах. Ну и также, ребят, таким же образом ищется и местоположение нашего с вами босса Молдера. Просто ищите соответствующие форт-посты, полуразвалившиеся, полуразрушившиеся именно в горах. Там тоже с некоторой вероятностью будет присутствовать табличка, которая укажет вам путь к этому боссу. А, иногда бывает очень сложный вопрос так найти, но лично мне, мне один раз повезло. На стримчанском я на первую попавшуюся гору взобрался. Напоминаю, что алтарей Моудера может быть в мире несколько штук. Поэтому его, в принципе, не так сложно найти. Главное, ищи самую высокую гору визуально, да, и тогда будет максимальный шанс, что на вершине этой горы будет присутствовать алтарь этого босса. Как я и говорил, бронька подойдет абсолютно любая, но лично я сегодня в рамках, значит, подтверждения достоверности сказанной информации буду убивать этого босса, просто-напросто пребывая в кожаной броне. Когда идешь в горы, особенно в морозные, необходимо с собой всегда иметь несколько зельев морозостойкости. Вот такая ребят, морозостойчивая медовушка. Делается она через котелок, да. Вот в этом котелке мы, значит, варим специальную медовуху, она у вас также появится, но только в том случае, когда вы побываете на биоме болота и найдете там вот такие вот тушки, которые падают у нас с пиявок. У нас есть такие обитатели, знаете, пиявки в болотах. Вот с них выбиваются вот такие тушки. Как только вы их получите, у вас сразу же откроется рецепт этой самой морозной медовушечки. Варите ее просто-напросто в котелке, да, собрав необходимые ингредиенты. Подходите к бочечке и даете этой медовушечке настояться как следует. Спустя сутки игрового времени вы получите желаемый результат. Ну что ж, допустим, ребятки, мы уже практически подготовились, мы с собой взяли все необходимое, да, что должны были взять, ну и дело остается за малым. Выдвигаемся на ту самую гору, где и ждет нас дракон. Сейчас, ребятки, про тактику я все подробненько расскажу, покажу. Да, касательно подготовки еще один нюанс. А, какую, силу, какую силу необходимо взять для битвы с этим боссом? Я же лично обычно беру силу, которая к нам а, приходит от костяного а, босса, то есть это от третьего босса, которая режет получаемый урон. Я не знаю, ребят, во сколько раз, но а, получать вы будете гораздо слабее от Моудера, если же вы будете с а, бафом а, от третьего босса. Да, ребят, не ленитесь, делайте порталы, да, если вы не знаете, как правильно ими пользоваться, на моем канале также имеется гайдик, да, все есть в плейлисте. Вот здесь я решил поставить свой портал. Я надеюсь, что к нему ни одна зараза не пристанет, ни один дракончик его, как говорится, не расшатает, и у меня всегда будет шанс быстренько ориентироваться домой, погреть свою пятую точку. А, не ставьте, ребят, портал совсем близко к алтарю босса, потому что, когда вы будете с ним воевать, босс может чисто случайно запульнуть в ваш портал своими, знаете, своим ледяным дыханием, да, или просто-напросто снести его своей автоатакой. И все, и вам придется снова бежать за ресурсами, строить новый портал. Поэтому поставьте его не прямо возле алтаря. Ну хотя, ребятки, это все на ваш страх и риск, что называется. Да можете воткнуть прямо его вот сюда на алтарь. И тоже, мне кажется, будет нормально. Но я же решил немножечко обезопаситься. Так, и что, ребятки, нам нужно для того, чтобы воскресить нашего с вами дракончика? Да, плавно переходим к следующей части. Это воскрешение Моудера. А для его воскрешения нам потребуется три эксклюзивных яичка. Какие, ребят, яички? Сейчас я вам продемонстрирую. Тут у меня где-то, значит, в сундучке завалялось одно такое яичко. Сейчас я его найду. Ну что ж, как я и сказал, для его вызова потребуется три э, яйца. Два яйца у меня уже имеется. Это яйца дракона. Яйца дракона достаточно тяжелые, да. Каждый из них весит 200 целых килограмм, поэтому э, сразу сюда пачку вы, ребят, принести не сможете. Поэтому рекомендую сделать так же, как вам братишка Скрэш сейчас показывает. Поставили сундучок недалеко от алтаря, вот здесь вот, например, и потихоньку приносите, складывайте сюда эти яйца. Ни в коем случае не надо тащить эти яйца на вашу главную базу, да-да-да, что -да -да, вы типа их добыли вот как хорошо сразу же как только находите тащите поближе к алтарю э, моудера потому что кроме как э, в использовании с алтарем бу моудера вам они где, -где больше не понадобятся поэтому смело тащите их а, сюда. Ну и пошли покажу, где эти яйца, собственно, можно найти. Для того, чтобы найти эти яйца, нужно просто-напросто шастать по склонам вот этих вот морозных а, гор. Вероятнее всего, на той самой горе, где ты найдешь Моудера, да, алтарь босса Моудера, ты найдешь вот такие вот, значит, специальные гнезда, в которых будут производиться потихонечку яйца. Кстати, очень актуальная информация и факт, что вот эти вот яйца, после того, как ты их заберешь, они спавнятся. Через, некоторый, через некоторое время снова и снова. То есть это значит то, что если у тебя вокруг этой горы есть три таких гнездовища, да, ты можешь с некоторой периодичностью приходить сюда снова и снова, собирать эти самые яйца, да, у дракончиков их отжимать, да, синенькие такие дракончики, здесь у нас в окрестностях летают, вот у них надо эти яйца и а, отжимать. И тогда ты будешь постоянно спавнить этого самого мудра и да, и добывать себе трофеи, что я еще могу сказать, ну и те самые а, интересные круглые синие штуковины, про которые я расскажу тебе чуть а, позже. Ну что ж, у нас все три яйца есть, пойдемте уже попробуем, воскресим этого летающего мерзавца. Естественно, перед битвы с этим боссом, зачистите вокруг территорию, уничтожьте всяких мелких дракончиков, которые здесь будут появляться, потому что они вам будут потом все-таки а, мешать. Но это правда, ребят, действует практически для любого босса здесь в Вальхеме. Сначала как следует подготовьте территорию, да, подготовьте плацдарм для битвы, а, для вашей, для основной, ну а уже потом начинайте а, призыв. Так, ну что ж, вот мы, ребятки, и подошли уже. Давайте уже вызовем этого а, парня. Три яйца нам потребуется для этой процедурки забираем их все все ребят мы перегружены сейчас я понимаю но дойти то мы уж сможем да ребятки для того чтобы э, яйца все поместить вот сюда нужно по одному яйцу просто-напросто вот сюда вот Ставить, да Тот трюк с сундуком, конечно, очень интересный Но можно было просто-напросто вот сюда Вот в эти самые слоты Пихать наши яйца, даже если вы все три Их сюда поместите, наш босс не возникнет а, До того момента Пока мы не подойдем к алтарю и не прочитаем Заветные слова Появись же, наконец, Молдор Начнется схватка великая Жизни со смертью Да, ребят, вызываем нашего босса да, второе пришествие у нас сейчас будет Ну и потихонечку будем разматывать Ну, естественно, тактику, ребятки, я вам покажу по ходу действий если вкратце, то бой с четвертым боссом должен проходить следующим образом. Когда босс летает в воздухе, настреливайте в него стрелами с ядовитым наконечником. Они сделают свое дело. Естественно, уклоняйтесь от его атак морозным дыханием, когда он вас атакует э, с воздуха. Уходите, ребятки, либо перекатывайтесь да влево или вправо, либо просто убегайте, по-быстренькому ретируйтесь, и тогда вы точно избежите атаки с воздуха. Как только босс садится на землю, врубайте, ребятки, эффект костяной массы, которая режет урон по вам. Ну или, ребятки, врубайте по необходимости, например, на самой финальной добивающей стадии, где вы точно будете уверены, что вот этим заходом вы сваншотите его наверняка. Да, когда он, ребятки, садится, сразу же бегите к нему. И блокируйте его удары щитом, ну либо же перекатывайтесь от его ударов и наносите максимально возможный а, урон топориком, либо же булавой, либо же мечом. Ну что, ребят, из оружия у вас ближнего боя будет на тот момент, то всегда и используйте. Также при необходимости, если вы пропускаете какой-то удар через щит, ну то есть либо у вас закончилась выносливость а, и босс по вам пробил, то сразу же юзайте банку на восстановление, желательно ну, среднюю в здоровье, Э, ну и вместе с этим можете смело заюзать банку восстановления выносливости, чтобы отразить э, быстро входящий его удар. Ну и таким образом, доводите дело до конца, да потихонечку убивая, убивая его до самого нуля, вы добьетесь желаемого э, результата. Нанеся несколько верных ударов своим верным топориком, мы побеждаем босса. Молдера. Да, ребятки, ничего в принципе сложного нет, если придерживаться определенной тактики, да, если не делать лишних движений, да-да-да, и у вас получится победить этого босса даже в тролле и броне, как это сейчас сделал братишка э -э Скрэч. Да, интерес, из интересного стоит отметить тот факт, что при убийстве выпадает такой трофей, как голова а Мудра, вот таким вот образом она выглядит, и вот такие вот несколько э -э частиц под названием Драконья Слеза Эти, ребят частицы позволят вам Получить доступ к столу Ремесленника, да, на крафт Которых, собственно, они и Предназначены, ну а уже после того Как вы построите стол ремесленника Вам станет доступно. Для крафта такая, значит, фишка, как доменная печь Такая, значит, штука, как прялка И такая штука, как мельница Но это, ребятки, все у нас в процессе Да-да-да, речь сегодня у нас немножечко о другом Приобретенный трофей мы несем к нашему, значит, кругу для трофеев И вешаем на соответствующий крючок. Вот для него, ребятки, здесь место приготовлено. Как только мы повешаем, также, ребят, по аналогии с другими, да, добытыми трофеями с боссов, мы можем его активировать. Активируем, ребятки, нажимаем и теперь нам доступна совершенно новая способность бога, точнее, босса Молдера. Ну и давай покажу, как собственно можно ее использовать. Для этого нам потребуется найти сначала какое-нибудь водное транспортное средство, будь то какое-нибудь карвы или же дракар, да, лодочки. Способность босса Молдера можно использовать а, при наших путешествиях более выгодным образом, нежели мы делали это до этого. Допустим, у нас есть какая-нибудь, например, карве, да, карве, лодочка вот такая. Вот. Садимся мы в нее, да, и собираемся отплыть в наше с вами а, путешествие. Да, садимся за ее руль. Допустим, нам нужно плыть вот в эту сторону. А у нас, смотрите, дует попутный ветер. И нашу с вами карви-карве. И наша с вами лодочку бросает то туда, то сюда, то влево, то вправо. Но вперед она на парусах ни хренашечки а, не плывет. Вот, ребятки, для того, чтобы наша лодочка начала плыть в том направлении, в котором нужно, мы активируем эту самую способность под названием попутный ветер, которую мы добыли с текущего босса. Врубаем, друзья, Моудера. Вау! Бабамс! И все, ребятки, начинаем движение в нужном нам Направлении. И ветер, как мы видим, сразу же дует нам а, в спину. Да, удивительно, ребятки, но факт. До этого он дул нам в лицо. Как только мы активировали эту уникальную способность, мы сразу же бодрячком полетели навстречу приключениям, приключениям вот в том вот направлении. Да, ребятки, поистине классная способность. Она очень хорошо по помогает, когда вы а, исследуете мир. Вальхейма, ну и скорость, конечно же Я думаю, что на такой скорости можно Легонечко разбиться о берег, если так лиха лихачить Ладненько, вырубаем Самое интересное, в каком бы мы направлении не повернулись Ветер всегда будет Подстраиваться в нашу сторону. Точнее, будет дуть к нам а, сзади. Вот, например, нам нужно сейчас туда плыть. И снова ветер. Точнее, мы решили, ребятки, развернуться. Допустим, А, что-то я забыл, по-моему, утюг выключить, да? А, и надо бы срочно развернуться и приехать и выключить утюг. И хоп, ребятки, разворачиваемся. И снова ветер дует нам а, в спину. И мы плывем навстречу приключениям. Неважно, ребятки, в шторм это или в хорошую погоду. Всегда ветер дует в том направлении, в каком нам а, надо. Если ты увидел, что братишка Scratch что-то не недосказал, да, и ты бы хотел еще добавить какую-то актуальную информацию касательно убийства этого босса, то напиши, конечно же, мне в комментариях, и я непременно тебе отвечу. Также, если у тебя есть какая-то крутая годная идея относительно видосов каких-то интересных, то смело пиши предлагание в комментариях, и, возможно, следующее видео будет уже на предложенную тобой э, тему. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся.